Что известно? Аватар? Да, Что? Что еще? Принял. У нас один из испытуемых. И еще его статус Вас обнаружили? Думаю, его что-то Принял. Сворачивайтесь оттуда. Не могу. Ударьтесь, нам... что происходит. Хорошо. Во имя мира всего. Что это Что это у вас? Вы что записывает?